Всем привет! Канал Let's Play Droid предлагает обзор на совершенно новый премиальный отряд восьмого уровня Римские боевые псы, который вы можете получить или уже получили за выполнение всех условий военной кампании, играя в Total в арену или не ввязываясь за ворушку, просто взять и купить за наличные. Сравнивая римских боевых псов с одноклассниками из ветки варваров, 8 уровня я определил, что только незначительные характеристики имеют отличия. Так, например, у римских боевых пцов атака в ближнем бою больше на 3 единицы, урон по боевому духу меньше на 7 единиц, урон оружия ближнего боя больше на 11 единиц, вероятность блокировки выстрела больше на 16 единиц, доспехи больше на 6 единиц. Замедление меньше на 0,2 единицы, скорость поворота меньше на 6 единиц, а ускорение меньше на 0,1 единицы, но это без учета улучшения собак-варваров. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что дрессировщики Рима наносят больше урона и лучше держат удар, а также чаще блокируют выстрелы, чем их одноклассники-варвары, но плата за это скорость поворота. По итогу могу сказать, что характеристики римских боевых псов меня порадовали, и отряд является более чем играбельным. Германик отлично подойдет для римских боевых псов, так как его скиллы натиски возмездия станут неприятным сюрпризом для отрядов врага, даже тяжело бронированных. Особенно, если их нелегкая загнала в лес, где, кстати говоря, наш отряд имеет усиление. К сожалению, скилл черепаха не подходит дрессировщикам боевых псов, хотя щиты у таковых имеются. Сапион также здорово подходит под управление римскими боевыми псами, ударяя врага с натиска. Включая скилл и дебафы оппонента через боевой плеч, после чего натравливаем собак через опорт. Будет наноситься колоссальный урон, но оклятва стойкости позволит отряду пережить даже, казалось бы, самые безнадежные бои. Цезарь по механике игры для собак показался мне схожим на Боуди. Вот, посмотрите сами. Их усиливающий скилл очень похож, хоть и имеет ряд отличий. Играя на этом генерале, мы сможем поистине в полной мере раскрыть его потенциал. Полководца поддержки, который значительно усиливает не только свои отряды, но и союзников. А скилл победил ведет в оцепенение вражеских полководцев и запретит им использовать способность. Сула прекрасно подойдет для любителей обхода с фланга и захода в глубокий тыл врага, так как кнут заставит собаки-дрессировщиков раскрыть свой потенциал, хоть и на короткое время. А проскрипция снизит атаку, отражение натиска, урон от столкновения и скорость, что позволит вашим собакам разорвать портки неприятеля. К сожалению, скилл укрепления не подходит данному отряду, хотя щиты у дрессировщиков есть. Как видите, с выбором полководства для римских боевых псов проблем не возникнет, так как каждый генерал имеет отличный набор скиллов и подходит под разные тактики и стратегии. Пробуйте, экспериментируйте и творите словно художник, ведь псы к этому располагают. Для Сулы данный отряд боевых псов является очень интересным. Так как скорость передвижения, невероятный марш-броски на дальнее расстояние и обходы с глубокого тыла с уничтожением катапульт и лучников станут для вас обычным делом, но вот что действительно поразит вас, так это проскрипция, которая просто невероятным образом вписывается в этот тандем. Как мне кажется, Цезарь наиболее подходящий генерал для боевых псов и команды в целом. С этими отрядами данный генерал наконец-то оказывается на поле боя плечом к плечу союзниками, постоянно усиливая их своими способностями. Этот генерал поддержки, который крутится рядом и наносит удар в том месте, где это наиболее необходимо, так как скилл увидел к 10 уровню дает 15% к скорости передвижения, а в вкупе со скиллом пришел, собаки становятся машинами смерти. Играя за Сцепиона, я и понятия не имел, что он добивается таких результатов, да еще и с собаками. Я совершал тактические обходы, травил собак налучников и коней, сам в этот момент под клятвой стойкости разбирался с другими самоуверенными отрядами, для которых я, по их мнению, был легкой добычей. Я и сам порой удивлялся, как я смог разбить тот или иной отряд, так как шансы бывали не в мою пользу. Данный полководец показался просто превосходно, и данный отряд сыграл новыми красками. Особенно если учесть, что мы имеем бонус в лесу. Германик. Тоже неплохой вариант для игры за римских боевых псов, хоть и менее предпочтительный. Да, я с ним добивался неплохих результатов, но лишь когда помогал союзникам обходя врагов стрелы и фланга. С его помощью в этих ситуациях уничтожение неприятелей происходило быстро, так как скилл возмездий и собаки действительно стирали с лица земли отряда неприятеля. Данный генерал вряд ли сможет действовать в одиночку, в полной мере, но играть им более чем можно. Каникорса – итальянская порода собак, которых римляне использовали наряду с молосами в качестве боевых. Древние греки тренировали молосов для боя с тиграми, львами, слонами и вражескими войнами в битве. Римляне были впечатлены яростными бестиями и начали тренировать собственных псов, которые отличались храбростью и огромной физической силой, а также могли носить сбруи и шипованные ошейники в сражении, что повышало их эффективность. Коникорсы отлично понимали жесты, поэтому контроль дрессировщиков был практически абсолютным. Легкое движение руки и лавина псов обрушивается на ряды противника, как следует потрепав врагов, боевой дух которых определенно начинал колебаться. Собаки возвращались к дрессировщикам, зализывали раны и готовились к очередной стремительной атаке. Играя за данный отряд, я смог реализовать массу идей и фантазии, но лишь потому, что заранее глубоко в чертогах разума планировал стратегию и ход своих действий на много минут вперед. Анализировал, каким образом я могу использовать собак против незащищенных врагов, при этом неся незначительные потери. Как могу помочь союзникам, где и как мне стоит обойти врага и нанести критический удар. Сама новость, что у Рима появились боевые псы, стала для меня очень приятной, так как теперь можно придумать новые оригинальные тактики и стратегии с хитрым и результативным использованием собак, которые без сомнения впишутся в любой состав взвода. Благодаря разнообразию генералов у Рима вы сможете воплотить все свои планы и идеи, а главное почувствовать себя древнеримским дрессировщиком римских боевых псов. Думаю, неспроста появился этот отряд именно в 2018 году, так как это год собаки. Совпадение? Не думаю. Поэтому спешите заполучить данный отряд себе во владение и помните, хорошо, когда собака друг, плохо, когда друг собака. А на этом я прощаюсь с вами, дорогой зритель. Играйте в Total в WoW арену и старайтесь сделать это хорошо.